и сегодня у нас будет эм, игра Ангел кровопролития. Вообще, это я смотрела аниме, поэтому но изначально это была игра. А еще плюс для тех, кто очень хорошо любит хороший графон. То есть очень хороший график, просьба вырубить это видео, потому что это игра не про графику. А еще у тебя у кого с нервами не очень. Да. Скажу, кстати, честно, то, что я проходила вот эту часть игры. Но так как у меня все равно слетела, я не доиграла. То почему не пройти на видео, да? Mm? А да, еще созвучка вот будет. Полнолуние. Уже ночь. Что это за место? Я, кажется, пришла в больницу, а потом. Точно, должно быть, это врачебный кабинет. Как будто не было, нужно вернуться к маме и папе. Рэй, Рэйчел Гарднер. Так, белый стул. Там, кстати, камера висят. Камера под потолком, да. А, честно из-за аниме я все знаю, весь сюжет. А, еще соответственно, потому что я проходила, но меня даже пробирает страх. А, вовсе не знакомая больница. Не пробирает страх, когда... Ой, наоборот, пробирает страх, когда это должно быть. Какие-то надписи на, спине... на стене. Кто ты на самом деле? Необходимо проверить лично. Принучально твоя суть или, твоя суть или желательно. Ангел? Или жертва? Все врата откроются, если познаешь себя. Так, mm -hmm. да, кстати, вот то, что ты говорила про графику. Пер персы все перс эти, пиксельные. А так, собственно, ничего. Аппарат со вставленной ключ-картой. Вытащить карту не выходит. Там, кстати, карт нету было на сетке, поэтому бесполезно мне было туда идти. Компьютер выключен. А, нас просили под себя тут под потолком камера. Отражение в зеркале нечеткое. Я, если честно, строю себе турочку, так-то я знаю, что надо делать. Да. В зеркале мое отражение. Выгляжу, как обычно. Не сразу нравится. Ладно. Включившийся сам по себе компьютер запустил программу. Информационный экран открыт. Идет запись данных. Ответьте на вопросы. Ваше имя? Рэй. Рэйчел Гарднер? Возраст? 13. Зачем вы здесь? Я пришла в больницу, но очнулась здесь. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем вы пришли в больницу? Человек умер. Я видела, как его убивали на моих глазах. Я пси... посещаю психотерапевта. Чего вы хотите сейчас? Выйти отсюда и встретиться с мамой и папой. Запись окончена. Чтобы начать игру, извлеките карту. Карта извлечена. Получена ключ-карта. Думаю, поможет мне выбраться. Но что значит начать игру? А все просто. Мы идем вот сюда. А, блин. Ставим ключ-карту. Ключ-карта вставлена. А то здесь кнопка, только кнопка наверх. Что-то я не припомню, чтобы спускалась так низко. Жертвой становится девушка на нижнем этаже. Участники, приготовьтесь. С этого момента это игровая зона. Ворота открыты. О а чем это вообще? Лифт следует наверх. У лифта есть только кнопка наверх. Поехать на лифте, потому что нам смысла нету, что здесь торчать на этом этаже. А когда первый раз проходил эту игру, вот здесь мне очень сильно кололось сердце. Кололось. Билось. Приехали. Неужели все это внутри здания? Как-то странно. Здесь же выход. Потому что я прекрасно знала, что здесь на этом этаже может э, случиться. И даже следующий этаж э, не такой страшный. Как этот. Кес мне не так страшно, потому что я знаю, что там делать. Над мешкам с мусором роются мухи. Коч мусора. И когда надо бояться. Вот. Нужно скорее уходить. Пару на листочек невозможно прочесть. Я точно не была здесь. В конце концов, куда я попала? Может, эти газеты объясняют, что это за место? Ну да. Беспорядочное убийство. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года в районе таком-то, ну, в районе Х, был обнаружен труп мужчины. Следствие установило, что убийство было произведено путем рассечения тела холодным оружием. Подобные убийство в этом районе продолжается с прошлого месяца. Связи между жертвами не обнаружено. Жителям района следует быть осторожны. Статья об убийствах. Похоже на коридор жутковато. Да, мы в эти коридоры пока не сходим. Зачем этот растительный запах? А что там? Кстати? А я вспомнила. Кровь. Брррр. Этот звук страшный. Немножко. Если это подвал, я забита досками. А потом на них буду забита. Недалекие виднеются бурые пятна. Настоящие. Туда мы тоже не пойдем. Ну, типа, нас просто она не пустит сама, Рэйчел. Большая лопата. Тяжело, за что взять с собой? Дверь заперта. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что надо делать. И я сейчас не могу понять. Двери за порта, однако, скважина нигде нет. Аварийный выход на написано. Проход к лифтам. Значит, лифтам не открывается. И отверстия нет. Как же ее открыть, если не на этот способ? Лучше смотреть все получше. Ну, ты ее и не откроешь. Собственно. Да. Да. Только сюда, только так нас спускают. Птичка. Из под дыры под потолком доносится щебет. Эй, ты что там делаешь? Иди сюда. Что с тобой? Может, она кошечку хочет? Ты шкафчик пусто. Пустые банки мусорные баки. Uh, да, нам здесь делать нечего. Но только надо было видеть увидеть птичку. Что ли нам сюда? Убийство в подворотне. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года в районе N снова обнаружен труп. В переулке найден мальчик 10 лет. Личность неизвестна. В а группе найдена обширная резанная рана. Расследование в серии убийств продолжается. Серийное убийство. <клёх> в общем, я немножечко извиняюсь, потому что я дебил, который решил любопытствовать, что это за, а, что за кнопочка в управлении. А, и выключил а, запись, и вообще вышел из игры, и пришла заново перепроходить. А, в общем, да, я дошла заново. Слава богу, сильно много не надо было проходить. Наружен труп. В пиролке найден мальчик для 10 лет личность неизвестна. На трупе найден обширный резаный ран. расследование серии убийств продолжается. Серийная убийца. Забрызган чем-то красным. Запол железа. Ну да, это кровь же. На каждом этаже есть некто, подходящий только для этого этажа. По правилам они имеют право покидать собственный этаж. Если вы не хотите быть убитым, им. у вас нет выхода, кроме как идти наверх. Да, да, да, да, да, да, нет, нет туда крафти. Тут здания прям как переулки Да, я вам сразу спалю то, что можно так быстро ходить, потому что но ну, я просто не хочу так медленно ходить. Да, блин. Ключ B6, кстати, это B6, это, это этаж. Серийная убийца Какого-то числа, какого-то месяца Такого-то года на заводе района Икс на динатила 26-летнего Джона Смита Глубокий порез указывает на то Что их автор уже заявившийся о себе В том городе в этом городе серийная убийца Джон Смит работал на заводе И имел репутацию ответственного и Парадочного молодого человека За день до инцидента убитый влеченый Рассказывал о том, что завтра прибудет новая машина Бессвязанные убийство повергли город в ужас Заслужил здесь в здании Сразу скажу, все здесь пустое в коробках. Ну просто мне лень обходить. Лежит Тяжелые форма. Подожди, какие-то лекарства. Угу. Шкаф пуст. Раскиданный мусор. Ящики остались печеньки. А очень вкусняшки. Огромный ящик В таком большом я поместилась. Ну да, он тебе понадобится. Эта дверь заперта я не знаю, смогу ли я с первого раза скрыться в этом ящике. И дойду ли я вообще дойду. Короче, да, я не буду спойлерить. Так, стоп, нам нужно к птице. Издребная сейчас щебет. Если нам вкусняшка спустишься, с как он заносит? А. Паковка сладости открыта. Раненая. Крово кровоточит. Поешь? Фух, все скушала. Милая. Вот хотя бы наелась. Тебе Нужно тебя вылечить. Все хорошо, сиди смирно. Здесь все в порядке. Все в порядке. Не буду беспокоиться лучше для тебя с собой. Получена раненая птица. С той стороны. Что за звук? Птичку испугала. Бам. Проход. Нужно уходить. Е Ей, не бойся, все хорошо. Подожди. Меня уже страшно, потому что я знаю, что сейчас будет. Не бойся, выберемся, выберемся отсюда вместе. Ну же. Давай, скорее сюда. Бам. Я уже сдрогнула. А? Это сохранение. Какая счастливая мордашка у тебя была только что. Но теперь она наполнена отчаянием. Дам тебе последний шанс. Попробуешь сбежать? считай до трех. Он очень быстрый, если что. Кричи, рыдая, моля пощаде. Покажи мне еще больше своего отчаяния. смогла могла это с первого раза. О -о -о -о. У меня сердце высыркалось. А? Куда же она подевалась? Эй, -э -э. ты здесь? Черт, закрыл, что ли? Ушел. Вместе я так быстро не вылазила, но она русского девушка. Девчонка. Не вернется? Надеюсь. Конечно, блин, так сразу надеется. Нужно выбраться, пока он не нашел меня. Иначе. М? Птичка. Так, что нам сейчас надо делать? Вот я знаю, что нам сюда надо открыто. Может, я не заперто. Этот люк закрыт. А, это там для, для слева. Бается ли? Птичка. А, мы найдем у ней ключ М? Хочу хотя бы похоронить ее, заберу с собой Тут и похоронить негде есть где Не понимаю, как нам вот эту дырку полезает. Думаю, можно ее закопать Ее? Нет Это неправильно Нельзя вот так ее оставлять. Петняшка не должна так выглядеть. Mm. Нужно поправить ее. Все в порядке. Ей уже не больно. Я вылечу птичку. Mm. Вот хорошо. Вот. Хорошо сошлись. Осталось только похоронить. А упала, выпало из желудка получен ключ такую штуку не проглотишь вот так легко она все это получает я прям удивляюсь даже Не это ключ от могу даже доказать вещи вот ключ от Продолжается узкий проход. полу. Я впервые это правильно прочитала. Это. Приключается с подписью управления лифтом. А то двери, наверное, спас. Приключится, конечно. Теперь выберусь. Теперь самое главное. Заперто на ключ. Mm? Женщина, тебе-то ни о чем не говорит Баночка Не женщина, ладно, девчонка же mm -hmm. Mm -hmm. Надо сматываться В прошлый раз я до 20 минут проходил. Ну, тут не 20, по-моему. Не знаю, короче. Нашел, Наконец! Теперь заперто. Какая жалость! Я должен был сделать этого с самого начала. В этот раз ждать не собираюсь. Надо бежать. Лол! Что он так тормозит? Стой, мать твою! Хихе! Обломись, зак. Да, его зовут зак, если что. Фух, не попалась. Что с ним вообще? Надо поскорее убираться. Лев не движется. Снова искать выход. <свес> Журнал записи на прием. Ручки и часы в беспорядке. Компьютер отключен. Компьютер отключен. Это для тех просто, кто вот любопытный. Mm -hmm. Mm -hmm. Подожди, Рэйчел. Это же я, Рэйчел. Mm -hmm. <свес> э -э не узнала? Эй, это же я тебя осматривал. Вспомни хорошенько, я, я ведь твой врач. Глазки, глазки, глазки кривые. А так и должно быть. Mm -hmm. Доктор, это вы? Что с тобой, Рэйчел? Ну, конечно, это я, доктор Дэнни. Давайте показывайте, показывайте нам доктора Дэнни. Да, да, да, да, Дэнни А, ну да, наверное. Доктор Дэнни, психотерапевт. Запутался, да? Ничего не удивительного. Ничего удивительного. Это место странное. Понимаешь? Ведь я и впрямь твой врач. Так ведь? Думаю, да. Да, доктор. Вот и хорошо, что все прояснилось. А, доктор, почему я, доктор постоянно... Их, останавливаю, выделяю. Все-таки где мы? Какой-то парень нагнался за мной. Что с ним? Я не знаю всех деталей, но тот, кто преследовал тебя, вероятно. Убийца? Убийца? То, что здесь происходит, напоминает какую-то игру. Если попасться преследуется, он непременно убьет тебя. Преследуемый жертва, я думаю. Вы в безопасности? Похоже, здесь кроме меня никого нет. Мне так страшно. Ну, Рэйчел, страх в такой ситуации, обычное дело. Пойдем со мной. Я хочу, чтобы мы выбрались вместе. Хорошо, доктор. И если что, вот он типа с нами, но он в нас находится. Умирим языки карты. Много записей связанных глазными, с глазными болезнями. Стеклянные полки заперты. Они старые, лучше не трогай. Не хочу, чтобы ты поранилась. Чистенькая кроватка. Эй, ты не устала, не нас он не повредит. Уже день. Ну, конечно, ты же наверняка заметил это Рэйчел. похлорки. на экране компьютера. Заперто вообще-то у меня где-то был ключ. Запреты на ключ. Где же был этот ключ? После этого, да, найдется? Да. На стол что-то упало. Получим ключ. Райчи, хорошо, что ты его нашла. Ахаха, я и правда ведь здесь сидела. Разве вы не ушли? Ну, ты ведь осталась здесь. Я знаю, что ты умненько доберешься сюда. Я не понимаю смысла говорить о словах, правда? Лучше больничного коридора. Я открыта с помощью ключа. Выход, думаю, впереди. Пойдем аккуратно. Пойдем аккуратно. Похоже, здесь несколько палат. Думаю, выход дальше. Давай пока смотрим. А, то есть, мы так даже не. И здесь заперто. Что ж, пойдем назад, все нормально. Может, если мы найдем что-то хорошее, если пройдемся вдвоем? Что-то хорошее для меня и для тебя. Всегда стена не дает пройти дальше. Похоже, мы с тобой заперты в этой стеклянной... Что там было? Ну ладно. А, это отдельная палата. Для пациентов? Ну да. Для особых. Кнопка экстренного вызова уже нажата. Знаете ли вы о собственных желаниях? Знаете ли вы, чего жаждете? Или это инстинкты? Противоположные смыслы невероятно схожи. Ты не найдешь причин, пока находишься здесь. Однако у каждого желания есть цена. Правила нерушимы. Правила. Здесь довольно строгие правила. К примеру, атаковавший тебя парень не смог погнаться за тобой сюда. Какой-то порядок существует, я думаю. Тогда что за желание? Хм, ну это зависит от человека, если говорить обо мне. Я хотел бы красивые глазки. Мой искусственный совсем плох. А уж цвет какой противный. Рэйчел! Как здорово было бы, если бы мои глаза были бы такими... Как твои. Всего лишь поднечная палата, здесь нет ничего страшного, Рейчел, просто много кровати. И кровати, ничего особенного. Капельца еще осталась жидкость. На покрытой пыли стене что-то написано. Невозможно прочесть. Надо бы протереть. Остановись, пыль попадет в глаза. Это э -э, наверняка какие-то жалобы пациентов. Обычно человеческое натье, ничего интересного. Может, идти прочесть? Прости, мои искусственные глаза все плохо. Вряд ли разберу. <coughs> Но пыль. не нужно, пожалуйста, будут очень неприятно. Все грязь попадет. Береги свои глаза, они очень красивые. Вот мне интересно, просто вот... У вас что-то вызывает это поведение? За окном будто ничего нет, выглядит как декорация. Следы ногтей. Ролищ, знаешь, что это за царапины? Нет. Я на царапины, нанесенные пациентом. Ну, догадалась? Не понимаю. Ха-ха-ха, ну и ладно, ничего страшного, а? Ключ нашел. Ну как идем? Было здорово с тобой прогуляться. Так, открываем. Будь осторожна. Операционные. Именно так, Рэйчел. Как-то страшно. Чего что тут бояться? Ну уже Рэйчел, дай мне хорошенько рассмотреть твои глазки. Ах, Рэйчел, такие красивые, такие испуганные, хотя и совершенно обычные. Грустно мне. Хочу видеть твои чудесные глаза, хочу проснуться от этого кошмара отражаться в них, таких прекрасных, как эта луна. Я хотел бы быть рядом с ними всегда, Рэйчел. Доктор? Что ж, не небескоти нам немного здесь. Кажется, я забыл здесь что-то очень важное. Может, ты сможешь успокоиться. Бла-бла-бла-бла, всякая фигня, и нам надо туда, Рэйчел, хочешь пойти дальше? В коридоре темно, будь осторожным. Я кое-что искал, там буду если ты принесешь. И что же это? Не помнишь? Ну, если присмотришься своими красивыми глазками, сразу поймешь. Фразу. Фазу. <зар> Дам <fusion> подсказку. Александрит. Ам это ничего не даст? Что же это? Что что ищет? Доктор, это... Забито бутылки с образцами. Куча искусственных глазных яблок внутри. Достать одна. Что же выбрать? Красная. Ой, голубое. Очень голубоглаз. Доктор, вот. Ахаха, Рэйчел. Это мне? Конечно, я обожаю голубые глаза, такие же, как твои. Но мне он и не нужен по сравнению с твоими этот... Неудачная поделка. Только твои глаза голубые и прекрасны. А, достаточно, что же выбрать зеленое, например. Да. Я скорости не могу. Доктор, вот. Зеленый, значит. Вырвала его для меня. Ах, Рэйчел, подсознательно ты все-таки думаешь обо мне. Не хватает лишь одного шага. Посмотри на меня внимательно. Я твой Денис Что же выбрать? Выбрать-то нечего. Очень красный глаз. Доктор, вот. Рэйчел. Замечательный красный глазик. Мой любимый цвет. Поэтому ты его выбрала, значит, ты все-таки думаешь обо мне. Правда я искал не его. Посмотри еще немного. А! А, Рэйчел, я такой растяп, я же запер полки, стоят глаза. Вот, ктось в кармане. Держи. Эээ. Теперь домой сможешь найти мой. Так ведь Рэйчел? Ты отвернись, да. Запер на ключ, значит. Здесь. Это ключ. Внутри искусственный глаз. Этот глаз двойной. Рэйчел. Доктор. А, нашла, значит, то, что я искал. Это есть глаз доктора? Ага. Неужели даже увидев его, ты ничего не вспомнила? Mm. Ты все еще спишь. Дай-ка мне, я чувствую себя неудобно, когда не ношу его. Я должен надеть его вроде нас обоих. Рэйчел? Да. Спасибо, Рэйчел. Не подождешь меня немного там, пока я не ставлю его? Не прощайся если ты не уйдешь? Ужасно. Странно. Такое поведение доктора. Пугает. Думаю, ничего не случится, если подожди здесь. Организация, вода, блядь. Капельки сейчас осталась жидкость. Хирургические аппараты. Запреты доктор закрыл. Зачем? И что же теперь нужно поискать? Что-то упало. А лучше, это вот этим можно отпереть. Голомой руками не откроешь. Так, вставим его в щель. Тяжелое. Еще чуть-чуть. Открылось. Баба. Рэйчел. Куда ты собралась? Кто увидит красный глазик? Эээ... -э -э. Я же сказала, останься здесь. Это мой этаж. Д доктор? Если ты сбежишь, я не смогу больше сделать что-то с собой, с собственными руками. Но тогда... Моей мечтой было иметь возможность видеть твои глаза рядом. Но я уже ничего не смогу сделать. Твои живые синие глаза больше не мой идеал. Поэтому Рэйчел. Не дашь ли я мне их? Посмотрите на этот ужасный глаз, а еще он безумец. Господи, пятый этаж. Дэнни. Бедличный этаж. Пусти! Нет, не трогай. Доктор. Ах, Рэйчел, твоего личика. Хватит, выпусти! В самом деле, они стали совершенно обычными. Я разочарован, Рейчел. Все еще не вспомнил, почему оказалось здесь и терпишь все это. Если вспомнишь, отпущу. И вернув тебе прекрасные глаза, будем жить вместе. Да, Рейчел? Ну, бесполезно. Прошу, доктор, выпустите меня наконец. Рейчел. Твои глаза прекраснее всех других, что я видел в последнее время. А -а -а, отпусти, я хочу вернуться к маме и папе. Рэйчел, все хорошо. Скоро ты вернешься к ним. К твоей маме и папе. Ожидающим тебя в аду. Я не знаю, не буду рассказывать историю. Тебе должны. Уже. Как ты потом должна потом взять эту историю? Вы не мы были. Красная луна. Ну же, Рэйчел, твои глазные яблоки. Красная луна. Рэйчел. Синяя луна. Голубая. У mm. Её глаза больше не прекрасны. Для Дэнни. Рэйчел. Рэйчел! А, нет, наоборот. Короче, ладно. Ах, какие же они чудесные. Сейчас я сдвико их. Ну же, Рэйчел. Я так счастлив, черт возьми. Вам. Ты? Эй, эй, Дэнни, больно ты радостный. Не могу сдержаться, чтобы не раскроить тебя. А, и девчонка здесь. Что за фигня с тобой происходит, когда я прихожу с тобой? Жить хочется, тогда уноси свою задницу. Давай, выметайся, даю тебе еще шанс. Пока я не у тебя прямо здесь. А? Блин. Эй, ты унылая рожа. Любезный, я соизволю... Любезный, я созволю принести тебе смерть, но ты, похоже, жить хочешь. Знаешь, я взрослый мужчина и не имею желания кромсать бревном вроде тебя. Что он пару минут секунд назад говорил? Бревно дальше вытело. Предатель обнаружен. Персону шестого этажа атаковала персона пятого. Это нарушение правил за речек предатель становится жертвой. Думаю, ясно. Издеваешься? Дерьмо, валить надо. Понятно. Все-таки жива. Стекло разбито в дребезги Гребная дверь закрыта Да ничего это не значит Даже если я ударил его Черт, что же делать? М? Эй, что это ты? Ты бессмертная что ли, так подкрадываться? Простите У меня есть просьба. Чего? Прошу вас. Убейте меня. Блэээ. Фу, какая мерзость. Блээ. Не проси меня о чем-то отвор... настолько отвратительно. У меня нет желания с тобой возиться. Э -э, поясню, типа, он убивать любит, но не по желанию жертвы. И раз у тебя есть время фиг... думать о такой фигне, лучше сделай что-то с этим. Ладно. Я не знаю. Так, здесь вот, пяточку нам не открыть, а ключ может быть только у Дэнни идти к виду А, смотри, камни Очень ключ Я думаю, это все видели слава богу, да они больше не появятся. Только потом. Запись на ключ. Наш ключ из кармана доктора подойдет. Ну да, вот он. Я все за подпись управляла лифтами. Эй, да ты открыл гробный лифт? Да, я. Хихи. -хи. Вот как это значит. И ты недавно хотела, чтобы я тебя прикончил. Ага. Я кретин. Поэтому помоги мне выбраться отсюда. Может, у тебя будет лицо повсилее, когда выйдешь наружу. И тогда я убью, господи, у него такой милый вот тут. понимал немножко пострашнее. Mm -hmm. Право. Определенно, если сделаешь все как надо. Хорошо. До голосованием отсюда поскорее. Изак с нами. Господи, я такой милошка. Изак форест. Эй! <звук в bible> <звук> Не делай глупости, не радуйся слишком. Знаешь, когда я вижу кого-то радостного счастливого, я убиваю его точно. Это вообще очень странное предупреждение. Вот как. Хотя не думаю, что с твоими мертвыми глазами будут проблемы. Этаж B4. Прохладно. Блин, теперь Б4. Эй, живо пошли. Вроде что-то есть. А, да там ничего нет. Что же это? Ах, ты не знаешь? Да откуда, так, откуда я должен Понятно. Да не вглядывайся, ты так все равно не поймешь. Пошли уже. Могила. А? Ну, естественно, тут же земля повсюду. Хе, хочешь раскопать? А, как же. Скучно это. Просто яма. Хочется, ну, ты... Не выйдет. Могила уже заполнена. Могила что-то блестит. Достать руку. А, да что ты творишь? Эй, что ты там возишься? Могу достать. Чего? Ну, черт с ним. Вот там, внутри. Ай, иногда глаз Очень Большой ключ. Выкопь на земле. На земле лежит запачка на дырка. Подожди, Я дальше не проходила. Ключёт к головой? На задней стороне на гробе... А, ничего нет. Могилу не очистишься, не вызовших ни к Богу, ни к взвывавших канном, павшую на землю и погребенно в ней ожидать очищения. Нет, <таспорщик> э, да что ты творишь? <таспорщик> Ясно. Так нам Зак сказал то, что это не то. Под, подпись кладовая. Подожди, я там туда чё? Первое кладбище. Второе кладбище. А тут тоже дверь. Все работает. <звук> Двери ткать зачем? Блин, холодно. Лекарственным пахнет. Не собираюсь -то. Так, что тут так, надумать думать, как упираться все. Умнитесь. Молодой кавалер держать все стати в уложив руку пусть. Ветхом похож на грум, правда. Верхняя дверь ставленный открытой. Внутри маленького бумажка. Уоткинс Бекет 36 лет. Вместо смерти б 3 Причина кровотечения пулевого ранения. Бекет овладел плечом от Б4, который до сих пор не Не а сможет его. Тело сильно повреждено. Обращайтесь аккуратно. По матье одной рукой. и трачена одну рукам. Никто не будет. Я серьезно помню, на б я помню, на Б2, я помню, на Б1. Помню, а помню. Вот упор. Этот человек умер. Похоже, на там, тут написано Б3, значит, это не здесь. Раз это 4, значит, наверху есть еще тоже. Не знаю, что здесь происходит. Ну, мне просто сказали, что я могу убивать столько, сколько хочу, и я пришел. Про на других этажах, может быть, то же самое. Не знаю подробности. Ясно. что за этих могил вы руки Будут будто в день. М? Стена разбита. Что такое грязное, берявое, мерзкое. Можешь вымонструйся здесь, а? Получше, чем ничего. Ой. Водя, что-то блести. Очень О, господи. Снова могила. Все больше и больше. Какого хрена их тут столько? Священные земная могила. Не очень любопытный. читать, если честно. Глубокая яма. Совсем новое на Мелким чертом выграблено имя. М? Чего ты? Что написано? Имя. Хм, ну так могилу ведь. Чего удивляться? Рэйчел Шевабарка. Мое имя. Мое имя написано. Вот как. Когда это, видимо, моя... Блин, фу, какой все не эстетично, только полный придурок мог так все оформить. Эй, эй, хороший же пальцы. Я знаю, что я не собираюсь умирать вместе здесь вместе с тобой. Живо пошли. Слишком большая трещина в стене. Поддержите, придурка, даже если не они пролезу. а больше идти некуда. Может, я пойду? А? Может, не сбежать ли ты сбросишь? Я не бегу. Я еще не убита. Ты уже реально разоржусь. Фиг с тобой делай, что хочешь. Давай, вперед. А, слушай, когда умрешь, ты ведь ответишь, умерла. Если я умру, то уже не смогу ответить. Доткнись. Раз так, хоть что-то полезно Ничего себе, ты охренел. А, я просто опять не скажешь по вот, Я вечно был недоволен жизнью, пока не знала об этой девочке. Но я так ничего и не знаю о Они... ней. Он мешал нам встретиться. У нее такой красивый голос. Конечно, это прелестно, либо ошибки быть не может. Поэтому я влюбился в нее с первого взгляда. Если что, это пишет хозяин. Этажа, да, я сейчас уверен, но все же. Хозяин этажа про Рэйчел. Что с первого взгляда. Ах, как тяжело. Я должен сделать что-то для нее особенное, только для нее. Место вечного сна. Многие писали проекты могилы, но похоже похоже на детский. На других страницах тоже какие-то черти. что это? Нечестный мой заказ на лопатки, кирки, молотки. Рубят честно камень. Многие писали дизайн могил. Короб лежит фонарик. Похоже фонарик. Похоже, что еще работ... работает. Еще работает. Зачем у тебя? Делюг разные одежды, перчатки. Лопатила рабочие инструменты. Новенькие мобильные камеры. Скажем, нет. Выход клифта. Короче. Что-нибудь в следующий раз. С вами была я Адлайкласс и всем пока.